Друзья, всем привет! Рад вас видеть у себя на канале. В общем, получил очередную посылку. Готовлю к сезону. В общем, сейчас открываю и покажу, что я прикупил. Это мне, друзья, с Киева Подогнали свинец Вот такой вот кабельный свинец Вот Уже не первый год беру Саня, если смотришь это видео Спасибо тебе, дружище По нормальной цене мне подгоняет Так, это раз Все, Ричи, отстань Иди со своим мечом туда свинец общем, общий свинец получается у нас 30 килограмм кстати, мужики с Украины у кого есть свинец куплю по нормальной цене любым количеством либо же обменяю на готовый продукт полный ящик э, сеток для кормушек, с фидерных кормушек вот такие вот сетки вот здесь по-моему тысяча штук, я уже не помню Тогда не надо. Что я не понял, здесь тоже сетки. Так, здесь тоже в ящике сетки, но это быть фото. Так, друзья, нашел я формы, а то начал аж переживать, где мои формы, они в самом низу были. В общем, это подфлеты 60 грамм, потом, ой, подфлеты, подфидерные кормушки, это 70 грамм, так, это 80 грамм. Сейчас Это 50 грамм И это под флеты Получается 40 грамм И 100 грамм Это в общем все Вот это вот Добро Мне обошлось Так 4000, даже больше С доставками, в общем 5000 тысяч плюс-минус. В общем, готовлюсь, потихоньку готовлюсь. Это еще не все. Так что, мужики, э, под описанием видео оставлю свой номер телефона. На нем же зарегистрирован Вайбер э, Если у кого-то есть свинец, куплю любым количеством. 100, 200, 30, 20 килограмм. неважно. Ну, по цене договоримся. давайте Спасибо всем, кто смотрит, кто подписан. Давайте. Всем пока.